Здравствуйте, это снова я, Вечина Галя. Это мои проколки Кристина и Антон. Так, вот. Сейчас вам зачитаю главу 11. мир, там 3, часть 2, глава 11. Через час после этого Дуняша пришла к княжне с известием, что пришел дрон, и все мужики по приказанию княжны собрались у амбара, желая переговорить с госпожую.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 «Да я уж, да уж я знаю, только послушайте меня ради Бога». «Вот и няню хоть спросите. Но вряд не согласна уезжать по вашему приказанию». «Ты что-нибудь не то говоришь». «Да никогда не приказывала уезжать», — сказала княжна Мария, «Позови дронушку». Пришедший дрон подтвердил слова Дуняши. «Мужики пришли по приказанию княжны». «Да никогда не звала их слова, княжна. Ты верно не так передал им. Я только сказала, чтобы ты им отдал хлеб». Дрон, не отвечая, вздохнул.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 «Я им буду обещать миссии чину в подмосковной квартире. Я уверена, что Андрея еще больше бы сделал на моем месте», – думала она, подходя в сумерках толпе, стоявшей на выгоне у амбара. Толпа, скуч скучиваясь, зашевелилась, и быстро снялись шляпы. Княжна Мария, опустив глаза и путаясь ногами в платье, близко подошла к ним. Столько разнообразных старых и молодых глаз было устремлено на нее, и сколько было разных лиц, что княжна Мария не видала ни одного лица» и чувство необходимости говорить вдруг со всеми, не знала, как быть. Но опять сознание того, что она представительница отца и брата, придало ей силы, и она смело начала свою речь. Я очень рада, что вы пришли, начала к Нижном Маре, не поднимая глаза, чувствую, как быстро и сильно билось ее сердце. Мне дронушка сказала, что вас разорила война. Это наше общее горе, и я ничего не пожалею, чтобы помочь вам. Я сама еду, потому что уже опасно здесь неприятель близко, потому что я вам отдаю все, мои друзья, и прошу вас взять все, весь хлеб в наш, чтобы у вас не было нужды. А ежели вам сказали, что я даю вам хлеб с тем, чтобы вы остались здесь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 Никто не ответил, и княжна Мария, оглядываясь по толпе, замечала, что теперь все глаза, с которыми она встречалась, точно же опускались. «Отчего же вы не хотите?» — спросила она опять. Никто не отвечал. Княжна Мария становилась тяжело от этого молчания, настаралась уловить чей-нибудь взгляд. чего вы не говорите?» — обратилась княжна к старому старику, который, облокотившись на палку, стоял перед ней. «Скажи, ежели ты думаешь, что еще что-нибудь нужно, а я все сделаю», — сказала она, уловив взгляд. А он как бы, сердившись за это...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 Грустной улыбкой сказала княжна Мария, «А чего вы не хотите ехать? Я обещаю поселить вас, покормить, а здесь неприятель разорит вас». Но голос ее заглушали голоса толпы, «Нет нашего согласия, пускай разоряет, не берем твоего хлеба, нет согласия нашего». Княжна Мария старалась уловить и пять ченевых взгляд из толпы, но ни один взгляд не был устремлен на нее, глаза очевидно избегали ее, и стало странно неловко. Вишна очень ловко, за ней в крепость иди. Тамара, зарида в кабалу и ступай. Как же? Я хлеб, молодам. А слышались голоса в толпе. Мнежна Мария, опустив голову, вышла из круга и пошла в дом. Повторив дрону приказание о том, чтобы завтра были лошади для отъезда, она ушла в свою комнату и осталась одна своими мыслями. Вот это глава одиннадцатая. Главу двенадцатую не знаю читать, нет, она в принципе, вот видите, тут коротенькая. Тоже вот была вот коротенькая. Вот она какая. Сейчас. Вот. 11. Вот идет. Вот. Вот. Тут еще короче. Ну. Пойдем уложусь. Хотите, чтобы я вам рассказала? Хочу. Пожалуйста, почитай. Ну, пожалуйста, почитай. А потом мы, может быть, и поспим. А ты читай так. Как хочешь. Ладно. Ладно, хорошо. Глава 12 по 12-е. Долго эту ночь княжна Мария сидела у открытого окна в своей комнате, прислушиваясь звуком говора мужиков, носившегося с деревни, но она не думала о них. Она чувствовала, что сколько бы она ни думала о них, она не могла бы понять их. Она думала все об одном, о своем горе, которое теперь после перерыва, произведенного заботами настоящим, уже сделалось для нее прошедшим. Она теперь уже могла вспоминать, могла плакать и могла молиться. За ходом солнца ветер затих, ночь была тихая и свежая. В двенадцатом часу голоса стали затихать, пропел петух, из залип стала выходить полная луна, поднялся свежий белый туман, роса, и на деревне на домом воцарилась тишина. Одна за другой представлялись ей картины близкого прошедшего, болезни последних минут отца. С грустной радостью она теперь останавливалась на этих образах, отгоняя от себя с ужасом только одно последнее представление его смерти, которое она чувствовала она более. Не, не, была не в силах созерцать даже в своем воображении и в этот тихий и таинственный час ночи. И картины эти представлялись и с такой ясностью, и с такими подробностями, что они казались и той действительностью, то прошедшим, то в будущем.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 идя к двери в цветочную, в которую в эту ночь ночевал ее отец, к его голосу. Он измученным, усталым голосом говорил что-то с Тихоном. Ему, видно, хотелось поговорить. И чего он не позвал меня? а чего он не позволил быть не тут, на месте Тихона, думала тогда, и теперь нежна Марья? Уж он не выскажет никогда никому теперь всего того, что было в его душе. Уж никогда не вернется для него, для меня эта минута, когда бы он ни говорил все, что ему хотелось высказать. А я я, а не Тихон...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 Я слышала из-за двери, как он, кряхтя, лег на кровать и громко прокричал «Бог мой, от чего я не взошла тогда? Что же бы он сделал мне? Что бы я потеряла? А может быть, тогда же он утешился бы, он сказал бы мне это слово». Княжна Мария вслух произнесла то ласкательное слово, которое он сказал в день смерти «Душенька», повторила Княжна Мария это слово и зарыдала облегчающими души слезами. Она видела теперь перед собой его лицо, и не то лицо, которое...